Не где-то квартиру их и посадили. Все, сейчас я в подвал. Все, идем. Первый подъезд квартире. 8 и 8. мелкий с нами. 8. 8 и мелкий? Да. 9. Вау, все, давайте. давайте вещи берем. Сумки, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы за вами. Хорошо. Сумки заберем. Да, давайте мы поможем. Какие давайте, сумки? Так. Мама идет сейчас идет. Давай, мама, давай, карту, давай. Давайте. Ложим сумки и сразу проходим, садимся. Ага. Бабулька, вы с той стороны залезьте, там ступенечки. А можно я тошка с собой возьму? Давай, давай, все, пошли. все пошли. Давай, давай, пошли Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Да не, в ту, в ту, в ту, в другую, в легковую. Тоня, тут? Тоня, здесь. Тоня здесь. Все, все здесь. А все, там... все, едем. Замол людей до Бакровска с проводом ночи до более безопасного места. Я их там же ждут. Да, да. Сейчас еще. Как у вас там было? Как у нас там было? Громко. Да. <груто> <груто> <груто> Домов нету. Домов нету. Да. Домов нету. Ничего нету. Но вот соседки э, стекла вылетели, двери оторвало, вообще вылетели. Матвей, привет. Крышу снесло. Как дела? Ну, Нет, страшно было в Бахмуте? Ну да, пока ехали, так тошно. Не, а там в городе. А, а там в подвале сидит, не страшно. страшно. В подвале не страшно? Там вообще расстроен, крыши нету в доме нашем. Крыши вообще нету, да? Да, второй дом еле держится. А все время находился где? В подвале. В подвале находился. На улицу не выходил маленький... вообще? Нет, в маленький дворик вот ходил, когда затишье было. Часто стреляли? Ну да, даже в иногда когда сыпался, и кирпичи. Кипец. Когда так рядом приехали. Кого везешь с собой? С Соньку <соценно> с котятами. <соценно>